Вспомните, пожалуйста, улитку. Как ее панцирь выглядит? Он начинается с маленького виточка и заканчивается большим красивым витком. Они состоят из определенной пропорции. Эта пропорция называется золотое сечение. Человеческое тело точно так же выстроена по золотому сечению. Есть наша фалангочка маленькая, потом больше, больше, больше. Так вот, если же все в мире состоит из выстроено абсолютно все живое, поэтому по этой пропорции, значит, мы каким-то образом взаимодействуем с этим золотым сечением. И если человек начинает правильно взаимодействовать, то в его жизни происходит что восстановление психосоматики, физического здоровья, радости, любви, тех э, самых важных качеств и ощущений, чувств, э, что делает человека счастливым. Он возвращается к тому первоисточнику жизненной силы, которая делает его живым, живым, в радости, в любви, в изобилии, процветания, здоровья. Так вот, метод арт-терапии и, в частности, мандалотерапия наполняет человека теми качествами, которые ему, возможно, на данный момент нужны, возможно, компенсировать то, чего не достает, либо же, наоборот, усилить. То есть создать такое качество, чтобы оно было сильным и длительный период. Времени. Когда я чувствую себя счастливым человеком, ну это, во-первых, что когда мне ничего не болит, я в движении, я вот чувствую тело здоровым, я за это уже благодарю. Я чувствую проявление вот счастья, когда я что-то делаю, и вот любое проявление какого творчества, любого творчества. Вот оно меня вводит в это вот состояние радости и счастья. И для меня вот, скорее всего, это вот внутренний покой и творение, получение вот этого результата и самого процесса. Когда я творю, я не знаю, что будет в итоге, но мне всегда это нравится. Вот это вот состояние счастья, вот время для себя. Для того, чтобы нарисовать мандалу, ему нужно уделить время себе. То есть он в первую очередь начинает вспоминать, что самым важным человеком в его жизни есть он сам. Он находит время, ресурсы, возможности побыть самому с собой. Когда человек рисует мандалу, он наполняется как минимум цветопередачей. Он дополняет свою жизнь цветом, а мы знаем как психологи, что цветотерапия- это очень важный момент в нашей жизни. И когда какого-то цвета не хватает, его нужно компенсировать. Вот когда человек начинает рисовать, зачастую он берет те цвета, которые ему нравятся, которые бы он ну, ему не хватает в этой жизни. Получается вот такая терапия он наполняется и идет восстановление. человек становится радостным это один момент второй момент когда он рисует такую мандалу он может наоборот вот те переживания негативные какие-то моменты нерешенные вопросы он может вынести на этот лист бумаги сохранив свое целостное здоровое психическое эмоционально физическое тело гармонизирует человека потому что когда человек взаимодействует с этими мандалами они выстроены по определенному методу математическим путем, где каждой букве соответствует определенное число и каждому числу соответствует определенный цвет. То есть я переношу в эту мандалу те состояния, события, возможные, которые я хочу наполнить себя. Да? Я нежная, любящая женщина, то есть того качества, которого мне не хватает в этой жизни. И этот рисунок будет э, создаваться таким образом, э, учитывая математические просчеты золотого сечения. Поэтому, когда человек взаимодействует с таким красивым рисунком, и каждому цвету, вернее, каждое числу будет определенный цвет, и такая терапия вот и ну, ежеминутного взаимодействия э, создает внутриклеточную э, совершенно иную программу. Мы же состоим из воды, а вода это самый быстро кодируемый, я говорю, инструмент. Почему? Потому что достаточно минутку проговорить на воде определенные слова, э, как позитивные, так и негативные, сама структура воды, ее клетка будет либо разорванной, либо гармоничной. Так если это происходит с водой, то есть буквально минута, и взаимодействие мгновенное, а теперь задумайтесь над тем, что мы же состоим из воды, и все эти вопросы, все эти, скажем, внешние, окружающие нас действия, мысли, поступки, ситуации, они мгновенно кодируют нашу внутреннюю воду. Отсюда и психосоматика. Причем когда человек находится в чем-то, ему даже, может, возможно, он бы и хотел выйти с этого состояния, но он не видит. Он как лошадь с шорами на голове. Он не видит возможности. Когда мы взаимодействуем с Мангл, во первых мы наполняемся красотой. Вот этого простого рисуночка, этого красивый простой рисунок, он начинает взаимодействовать с нашим внутренним состоянием, кодируя нашу внутреннюю воду под то, что здесь заложено, и мы становимся этим человеком. То есть взаимодействие с одним приводит к результатам всего нашего тела. А раз мы становимся таким, значит и в нашем внешнем пространстве происходят изменения. Всегда в лучшую сторону. Я не встречала ни одного человека, который бы мечтал, о плохих состояниях, ну назовем это так, состоянием с собой. То есть он не мечтает о болезнях, я говорю, не патологических, а социально адаптированных, здоровых личностей. То есть, следовательно, каждый из нас верит в что-то лучшее. Он верит в то, что и умеет это все изменить. Главное ⁇ дать направление. И вот арт-терапия и мандалотерапия ⁇ это одно из корректных направлений, гармоничное, мягко вывести человека в нужное направление, плюс еще и создать такие условия, где он будет получать постоянную вот эту вот поддержку. Я вот больше чем убеждена на 100%, что человека делает счастливым его. Действие. Когда он в застое, он сидит и ничего не делает. Это как болото. Все, оно застаивается. Мы же состоим. У нас все движется. У нас здесь электричество. Там все в импульсе. Мы внутри с движения состоим. Если это движение просто посадить в одно место, оно начинает закисать. Я больше чем уверена, что как только человек начинает проявлять себя в любом виде творчества, деятельности, в том, что вот он нравится ему, он становится счастливым. Сначала чуть-чуть, потом больше, больше, больше. Я рекомендую абсолютно всем начинать хоть с чего-то делать. Нравится бегать, ну хоть два 3 шажочка пробежите. Не обязательно бежать в спортзал, пробегитесь по улице. Пробегитесь по лесу, по тропинке, по дорожке. Нравится вязать, но ну свяжите хоть два узелочка. Не потом, через 10 лет, когда я выйду на пенсию, я буду вязать. Да ваше вязание потом, оно возможно никому и не при... Оно вообще может быть и ненужным. Сделайте приятное себе. Потому что когда мы делаем то, что нам нравится, мы становимся счастливым. Что блокирует? Страх блокирует. Страх, неуверенность. Так ну и начни с чего-то делать. И появятся люди, которые тебя э, как на крыльях подымут. Всегда найдутся те, которые, э, с которыми будет легко по жизни, и найдутся и другие. Главное — человеку знать цель. Если он знает цель своей жизни, кто он через 10 лет, через 20 лет, Тогда и энергия и силы появляются для а действий. Знаете, вот со своей профессиональной деятельности я бы все-таки рекомендовала начинать рисовать. Это самый простой элементарный метод. Назовите его арт-терапией, назовите мандало-терапия, Неважно как. Возьмите цвета, которые вам нравятся, и нарисуйте свое желаемое будущее. Как арт-терапевт рекомендую это делать. Вот в хорошем состоянии. Вот кто ты? Увидь себя, представь себя уже этим человеком и перенеси это в цвете, в рисунок. Назови «Я будущий». Я будущий счастливый, здоровый, изобильный человек. Я вам желаю наполняться радостью, любовью и в первую очередь верить себе. Никогда не останавливайтесь. Надо мной многие подшучивали, когда я начинала свою деятельность. Называли мандалы с ударением в другое, смеялись, под, подсмеивались. Но вы знаете, внутреннее мое не просто вера, а убеждение. И более того, я тестировала, проводила много исследований с этими мандалами для того, чтобы мой мозг не сопротивлялся. Внутри души я знала, этот метод, он очень великий, и благодаря Урсуле Ирган он пошел по всему миру. Но я верила в себя.